Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о работе Карла Маркса, которая называется «К критике политической экономии». Эта работа вышла в 1859 году и задумывалась она изначально Марксом, как первая часть большой работы, посвященной критике буржуазной политической экономии. Соответственно, по большому счету, это было то, что потом стало капиталом. Однако тогда, в 1959 году, Маркс, в ходе работы над соответствующей проблематикой, натолкнулся на некоторые теоретические трудности, которые потребовали от него дальнейших исследований, в результате чего второй выпуск, предполагаемый, так и не выше. По большому счету, это тот самый материал, который составляет первый отдел первого тома капитала, то есть вопросы, посвященные товару и деньгам. Соответственно, данная работа начинается с э, предисловия, которое зачастую публикуется отдельно от остального текста, потому что представляет собой по большому счету классический образцовый пример изложения Марксом материалистического понимания истории. И здесь эта из, э, концепция изложена максимально э, одновременно кратко и в то же самое время точно и достаточно исчерпывающая. Маркс говорит здесь о том, что в этом предисловии, что, собственно, люди, воспроизводя свою, свое банальное физическое существование, вынуждены вступать в некоторого рода общественные отношения в процессе производства. И вот церковь этих производственных отношений составляет тот базис, над которым возвышается вся юридическая и политическая надстройка. Далее, конечно же, звучит знаменитый тезис Маркса о том, что несознание людей определяет их бытие, но, напротив, их общественное бытие определяет их сознание. При этом здесь же Маркс одновременно выстраивает логику развития этого базиса, показывая, что каждый раз определенный вид производственных отношений соответствует определенному уровню развития производительных сил. Иначе говоря, как с развитием производительных сил старые производственные отношения начинают превращаются в некие оковы, которые нужно разбить. И это выглядит, это их смена этих оков, как социальная революция. То есть смена общественно-экономических формаций. Одна, за вот этим кратким экскурсом в материалистическое понимание истории, Маркс разворачивает собственно свои экономические исследования. Начинает он с товара. Причем, анализируя товар, он высказывает те мысли, которые позже в «Капитале» приобретут вид того, что называют теорией товарного фетишизма. Марс говорит о том, что те общественные отношения, которые существуют в обществе, в обществе, которое основано на товарном производстве, приобретают вид отношений не людей, а товаров. Иными словами, сами участники этих общественных отношений не воспринимают их как общественные отношения, но воспринимают их как отношения этих самых товаров. Собственно, одна из ключевых задач критики политической экономии в том и состоит со стороны Маркса, чтобы разрушить эту иллюзию и показать те реальные отношения, которые за всем этим стоят. И Маркс начинает с базовой ячейки капиталистического общества, а именно с понятия товар. Он демонстрирует двойственную природу товара, в том смысле, что товар представляет собой, с одной стороны, под некую потребительную стоимость, то есть нечто полезное или нечто необходимое, да, илими словами, нечто, что удовлетворяет некую человеческую потребность. С другой стороны, этот же самый товар, именно в рамках общества, основанного на товарном производстве, то есть в капиталистическом обществе на сегодняшний момент, он представляет собой некую меновую стоимость. То есть, в некой пропорции способен обмениваться на иные товары. Но так как все товары являются продуктами человеческого труда, то и труд, значит, носит двойственную природу. С одной стороны, у нас есть конкретный труд, то есть, труд, производящий конкретные вот эти товары. Да? То есть, понятное дело, что по своей специфике труд, там, например, сапожника принципиально отличается от труда кондитера, как и продукты, да, которые они производят. В то же самое время в рамках товарного производства происходит такая ситуация, что выделяется еще и некий абстрактно всеобщий труд. Иными словами, любые продукты, неважно кого, да, кондитера или сапожника, заключают в себе некоторое количество собственно, абстрактного труда, а именно рабочего времени. И вот именно этот труд, который в них заключен, и определяет их стоимость. Иными словами, те пропорции, в которых они обмениваются друг на друга. То есть, если в данном обществе для производства определенного товара требуется в среднем да, 2 часа рабочего времени, то неважно, какое качественное различие между этими продуктами, он будет обмениваться, этот товар, на Другой товар, для которого тоже нужно 2 часа рабочего времени. Мы можем при этом один какой-то товар выразить, его стоимость сто... во всех э, других э, товарах. Да? То есть, если мы возьмем какой-нибудь мешок зерна, можем сказать, что этот мешок зерна можно обменять, скажем, на вот столько-то штанов, э, на столько-то водки, на столько-то книжек. Да? В конечном итоге мы можем один товар выразить абсолютно во всех Продукты, которые существуют в данном обществе. Но Маркс говорит, раз то можно сделать, эту формулу можно перевернуть. А именно наоборот, выразить стоимость всех существующих в обществе товаров в некотором одном товаре. Тем самым этот товар приобретает некое э, прелегированное место. Иными словами, он становится универсальным эквивалентом стоимости, то есть деньгами. И здесь Маркс переходит ко второй, более большой главе, посвященной как раз деньгам. Речь идет о том, что действительно исторически выделяются некий товар, который начинает в данном конкретном обществе выступать в качестве всеобщего эквивалента. Это могли быть какие-нибудь там шкурки убитых животных, это мог быть скот, да, ну понятно, что за какую-то услугу баранами расплатиться это святое дело, в общем-то, да. Но со временем выделяется некий единый товар, который оказывается наиболее... Приемлем для, этого, для этой процедуры и ими оказываются исторически благородные металлы, золото и серебро, потому что с одной стороны они очень плохо портятся, они однородны и они самое главное способны делиться в достаточных пропорциях, чтобы выразить любую стоимость. Далее Маркс приступает к очень подробному анализу сути товара, сути денег их развитию, да, от того, что деньги выступают в качестве меры стоимости до того, что они выступают в качестве средства обмена на рынке, наконец, до средства образования сокровищ, платежного средства и, наконец, мировых денег. В этом всем он показывает одновременно, что то масса денег, которая вращается в. В обществе также может быть подчинена конкретному определенному закону и вполне высчитывает ту массу денег, которая необходима для нормального функционирования рыночной экономики. То же самое, однако мы не будем подробно углубляться во все эти подробности. Да? Только отмечу здесь, что на самом деле в данной работе критики политической экономии, в этот момент связанный с деньгами и различными его функциями, обозначено. И раскрыт даже еще более широко, чем это позже будет сделано Марксом в «Капитале». Но сейчас я остановлюсь лишь на двух моментах. Во-первых, Маркс развенчивает идею о том, что стоимость денег – это нечто произвольное, что задается неким просто консенсусом. Маркс говорит о том, что деньги есть такой же товар, как и любой другой. Да, речь идет, конечно, в его время, в первую очередь, о железных деньгах, которые именно применяются на мировом рынке. И Маркс говорит о том, что стоимость денег, как и любо, стоимость любого другого товара, определяется тем количеством общественно необходимого труда, который необходим, соответственно, для их производства. А, Во-вторых, что еще более важно, Маркс показывает, что деньги не являются каким-то произвольным измышлением, некими знаками, которые вводят, скажем, правительством, которое хочет тем самым поспособствовать торговле и общему счастью. Нет, деньги происходят с необходимостью и возникают с необходимостью, из самого процесса обмена, иными словами, из самой двойственной природы товара. Это, в свою очередь, очень важно для Маркса, потому что тем самым он полемизирует э, с социалистами-утопистами того времени, в первую очередь с Прудоном, да, которые предполагали, по сути, оставить капиталистическую систему, лишь заменив в ней какие-то, введя какие-то нововведения, как, скажем, какие-нибудь рабочие деньги. Марс говорит, что так не получится. Дело в том, что если вы, Взяли капитализм, вы берете его со всеми моментами, которые от него неотделимы. В том числе и с деньгами, как они работают при капитализме. Но можно сказать и наоборот, и это будет показано Марксом позже в капитале что если вы взяли какой-то элемент капитализма, то из него логически будет следовать и весь капитализм. Что на самом деле история социалистических государств в 20 веке нам отлично и продемонстрировали. Берете кусочек. Собственно, товарного производства и получаете капитализм целиком. А у вас на сегодня все. До новых встреч.